Что ждет Дев в новом году по Юпитеру? Такое бывает раз в 12 лет. И это важно знать каждому, ведь Юпитер символизирует наши возможности через приятный вектор. Где они у Дев в этот период? Девам придется нелегко, так как Юпитер у них пойдет по восьмому дому гороскопа, который связан с Марсом и с Кетл в естественном зодиаке. И самые большие возможности у Дев будут в сфере глубоких исследований материи, в преодолении своих кризисов, в том числе интеллектуальных, и через ресурсы других людей, если, конечно, Девы не будут с ними нарушать энергообмен. Но чаще всего знания об этом нет и человек нарушает энергобаланс, берет кредиты, залезает в долги и на материальном и на энергетическом уровне. Поэтому девам важно превзойти себя, стать совершенно другим человеком, пойти к учителю, что сложно для дев, ведь они чаще всего считают, что сами все знают. И девам для реализации возможностей нужно проверить свой Юпитер, который управляет четвертым и седьмым домами гороскопа. Так, девы, спросите себя, вы разобрались со своим внутренним пространством, с жильем, с эмоциями, с комфортом, с мамой, вы осознали силу внутри себя, взяли ответственность за ваши действия и волю. Если да, то вперед в трансформации ваших кризисов смело опираясь на ресурс других людей не в одиночку в этом ваши самые большие возможности с мая 23 по мая 24 года а если нет если вы застряли в позиции жертвы если перекладываете ответственность на партнеров если до сих пор воюете с мамой то пора трансформировать все это я могу помочь через бесплатную мини-консультацию пишите лично ведь вам надо стать буквально другим человеком прогнозы для всех остальных знаков зодиака ищите в вечных stories в актуальном под названием юпитер и подписывайтесь на мой канал жду вас